Всем привет! Расскажем вам сегодня про раскладушки, которые мы используем на отдыхе. Они удобны для ночлега. Поверьте, комфортнее спать на раскладушке, чем на земле либо на матрасе, так как не тянет холодом и вам комфортно. Спите как дома. У нас раскладушка компании Altai. Много производителей предлагают различные раскладушки. По сути, все они по схожему принципу, поэтому рассмотрим вопрос, как ее правильно разложить и сложить. Если вы раскладываете раскладушку непосредственно в палатке, то можно начать с раскладывания боковых ножек. Так это займет меньше места. С одной стороны. Со второй стороны. Далее мы ее поднимаем и раздвигаем эти ножницы. Переворачиваем, немножко делаем упор и вставляем вставки боковые. Одну и вторую. Вторую вставку, конечно, немного сложнее установить. Необходимо приложить немного усилий. Ткань натянута, готова к использованию. Ну а теперь мы ее сложим, чтобы это было компактно и не протиралась ткань. Убираем одну вставку, другую. Переворачиваем раскладушку вниз, закрываем ножницы, чтобы ткань у нас провисала вниз. Расправляем, поворачиваем ее вот таким образом, закрываем боковые ножки, чтобы они не зажимали ткань, после чего складываем вовнутрь одну и вторую сторону. Ткань должна быть у вас свободна. Вот таким вот образом получается карман. Вот, а ткань у нас ходит свободно. Нигде не зажата. Внутрь размещаем вставки. Заворачиваем ткань и складываем ее в сумку. Вот и все. Классная штука, рекомендуем. Всем хорошего отдыха. Пока.